На каждом производстве есть такое понятие, как потери. И на крупяном производстве это ну, очень составляющая, серьезная составляющая нашей себестоимости. Естественно, если потери труда, потери электроэнергии, потери э, сырья уменьшить, то мы сможем э, сделать более выгодное предложение нашим клиентам, как по качеству, так и по цене. Что такое региональный центр компетенции? Это, можно сказать, наш младший брат, наш клон, двойник федерального центра компетенции. Там он устроен по такому же принципу. Там работают такие же высококлассные специалисты и эксперты, которые проходят обязательную сертификацию, обучение и подтверждают свои компетенции у нас в федеральном центре компетенции. Очень интересное развитие предстоит региональному центру компетенции Курской области. На следующий год более шести предприятий они уже должны реализовываться самостоятельно с поддержкой нас, экспертов Федерального центра компетенции, набирать обороты. И более того, проект национальный, он выходит на новый этап развития». зачастую говорят о том, что бережливое производство – это производство. Так вот, в рамках национального проекта дополнительно сейчас выделено направление, которое будет заниматься непосредственно цифровизацией в области описания бизнес-процессов, описания процедур и работы по потоку на предприятии.